Вы Ушли из этого профессионального эгрегора с этой работы в никуда или куда-то? В никуда. В никуда. Mm -hmm. да? То есть в свободу. В свободу. Да. И очевидно, у вас были причины, допустим. То есть вы удрали по какой причине? Ну, просто потому что, на самом деле, потому что Не я. Ну Нет, я не испугалась. Я просто сопоставила очень много событий. И я поняла, что здесь что-то не то, и я тихонечко решила внести ноги. Вот, но он мне говорит, я все равно затяну тебя назад. И когда он это говорил, я увидела такое, как у меня было ощущение, вот по телу, если по телу, вот ты стоишь возле омута, который грузится по часовой стрелке, и у тебя туда сейчас затянет. Контора успешная? Ну, до того момента, как я работала, ну, то есть когда я работала, да, потом, когда я ушла, у него посыпалось... Естественно. У него пять человек уволилось mm -hmm. после меня сразу, и у меня потом тоже, кстати... Есть. Значит, смотрите, я работала ну, в принципе очень долго здесь. Помогали. Да, совершенно верно. Вы, вы долго проработали в этой ситуации. Да, успешно, кстати. И успешно, очень соответственно. Очень да. Да. Значит, смотрите, в свое время эгрегор этой конторы, вольно или невольно, да? я так думаю, что специально был создан с учетом вашего сознания. То есть вы как проводник определенной силы, судя по всему проводник определенной силы были лакомым кусочком для этой структуры. Сама структура организовалась тоже не на ровном месте, то есть нечеловеческое сознание. За ним и именно это нечеловеческое сознание вычислило в окружении вашего директора и людей, за которым тоже стоит какая-то сила. Понятно, что на таком ресурсе лучше всего устроить эгрегориальную систему, чем на просто людях, которые ничего из себя не представляют. Соответственно, затянув вас, введя вас в эгрегориальную систему, то есть практически в само ядро, на вашей силе, на вашем ресурсе была построена система. Это не профессиональный эгрегор, это эгрегор стихийный, потому что эгрегор работы, как правило, не связан с длинными профессиональными эгрегорами профессиональный эгрегор имеет длинную память, а ваша фирма просто создана для зарабатывания денег. Для этим она занималась и в этом качестве была достаточно успешной. И вдруг вы, осознав собственную силу, вернее ваша сила, позволила вам увидеть и осознать себя и посмотреть на происходящее немножечко иными глазами, вы выводите себя из ядра организации, из ядра эгрегора. Если эгрегор построен на вашем канале, ядро начинает разрушаться, это как атомный взрыв. Конторе конец. Конторе конец. Хорошо, если директор был умный и поставил в ядро не только вас, но еще двух-трех персонажей с такими каналами. Но, как правило, человек с каналами их раз-два и обчелся, поди еще найди. Пойди еще и найди человека, за которым действительно стоит реальная сила. И если человек выходит, удержать его можно только добровольно. Его можно упрашивать, умолять, на коленках стоять, ноги кидаться, сопли, сопли по лицу вытирать. Заставить нельзя. Закон такой. Если вы это приняли, это решение вас увело. Увела, скорее всего, ваша же собственная сила, которая сказала, хватит за копейки кормить идиота. Все можно сделать самостоятельно, все можно сделать самим, если тебе шибко надо, то все то же самое ты можешь сделать только ради себя, а не ради него. Понятно, что у него он остался без ядра, он остался без силы, сейчас у него рассыпется абсолютно все, в том числе и он сам, поскольку действовать и жить за счет своего собственного жизненного ресурса, я так понимаю, за 7 лет ваш директор уже давно разучился. Да, да, сейчас у него посыпется все вплоть до физического здоровья, знакомая тема. Ваша задача сейчас ни в коем случае не поддаться на, это, на провокации, которую он будет вам посылать, да, Сила, которая за ним стояла и заставляла его подтягивать вас и вас подобных, она будет его провоцировать и заставлять провоцировать вас же. Вам нужно уйти от него подальше, немедленно начать какую-то свою тему, свое дело. Немедленно. Да, свою какую-то идею реализовывать, пусть не организационную, пусть будет фриланс, свободный художник, там, как угодно, никого не привлекая, но ни никогда не работайте на дядю. Поверьте, сила, которая за вами стоит, она не будет служить людям. И тем сущим, которые стоят за очень многими людьми для нижнего порядка, вы тоже служите. Поэтому лучше, если ты работаешь само собой, по крайней мере, свои силы ты не оскорбишь. Это не профессиональный эгрегор. Конфликт был, конфликт был между вашей силой и силой непосредственно эгрегора. Я видела, как перед грозойным такое. Да, да. Она обычно, обычно так и выглядит, да? и бедные несчастные люди, которые в этот момент находятся в эпицентре развития событий, вот их разносят, как щепочки. От этого дела. Это вам еще одно подтверждение. За вами стоит определенная сила. Конечно, надо научиться с ней договариваться, как можно избавиться от такого богатства. Пусть боятся. И, наверное, поэтому никакой эгрегор потом вписаться еще много а, а зачем? А зачем вам, вам? Вам это действительно не надо, потому что найти эгрегор по себе действительно по себе, который не будет умалять ваших достоинств не будет на вас паразитировать, это действительно очень сложно. Во-первых, это должен быть очень высокий эгрегор, действительно уровня профессионализма, а не стихийного эгрегора. То есть заниматься там профессионализмом, наукой, в частности, да, ремеслом. Качественным, но не работать на дядю, не работать на однозневки, на фирмы, которые зарабатывают. Потому что профессиональные эгрегоры, в отличие от стихийных эгрегоров, не заточены на то, чтобы зарабатывать деньги. Они заточены для того, чтобы и запрограммированы, чтобы нарабатывать мастерство. Деньги здесь совершенно ни при чем. И за каждым профессиональным эгрегором, как правило, всегда стоит какое-нибудь божество ремесла. Поэтому подумайте, подумайте хорошо, да? и понятно, что при наличии такой силы на дядю работать нельзя, это оскорбление силы. Силы людям не слышать. Спасибо. А что было с человеком то, что с здорово так заздорово спадало его просто поели, он, он слабенький оказался, да, он вошел, скажем так, с накачанной эфиркой и с раздутой бытийкой, с раздутой бытийной массой, то есть его предприятие искусственно накачали, а войдя скажем так, вот в пространство вашего шефа, да, там может артефакты стоят специальные, которые смывают с человека, а может быть, в нем лично тоже какая-то подселенная сила, которая позволяет ему обнулять сознание других людей. Да, человек был готов работать кем угодно за любые деньги. То есть он обнулил свои потребности. С него дутая бытийная масса, она с него была снята.